Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Правоохранители задержали вора в законе из санкционного списка СНБО по прозвищу Коба Руставский, разыскиваемого за преступление в Испании. Детали. 24 декабря суд применил к вору в законе экстрадиционный арест и отправил в СИЗО. 1 декабря он был задержан и помещен в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Сообщается, что Кобу Руставского с 2016 года разыскивают в Испании из-за создания преступной организации заказного убийства во Франции и хранение имущества, полученного преступным путем. Также он был так называемым опекуном коронованных представителей преступного мира Испании. 24 декабря суд применил экстрадиционный арест к вору в законе. До момента решения вопроса о его передаче Испании, Коба Руставский будет находиться в СИЗО. По испанскому законодательству ему может грозить до 24 лет заключения. В марте 2020 года авторитет уже задерживался для дальнейшей экстрадиции. Однако по решению суда он был освобожден из-под ареста. С тех пор он стал скрываться от правоохранителей.